Анастасия Алексеевна Диадорова, российская плавчиха, Паралимпиец, Серебряный призер летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Выпускница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Окончила магистратуру Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. По специальности «Спортивный менеджмент». Выдающаяся спортсменка и просто прекрасная девушка. Можете рассказать, как появилось плавание? Вашей жизни Насколько нам известно Ваш отец Алексей Диодоров Является мастером международного класса По вольной борьбе И с детства хотела отдать вас В легкую атлетику Да, на самом деле Плавание это такой Неожиданный выбор Для меня самой Потому что ну, как бы, По, скажем так Физиологическим параметрам Для пловцов я не очень подхожу Потому что я маленького роста У меня там короткие рычаги, вот. но, тем не менее, я занялась плаванием, наверное, по совету врачей. И начиная с реабилитации меня очень быстро затянуло непосредственно уже в спорт. А Плавать я научилась у папы на работе, как раз у него там был бассейн, где мы могли спокойно плавать и проводили, наверное, все свободное время там. Вот, поэтому с пяти лет я уже умею плавать и нырять. Насколько вам было сложно отказаться от обычных детских радостей в угоду углубленным занятием спортом? Вы же начали свои занятия профессионально, будучи подростком. В 2003 году, если я не ошибаюсь. И не было ли подросткового бунта? Не было желания прекратить заниматься плаванием? На самом деле, как бы, ну, такой же детский возраст, да, когда вот ты там играешь постоянно ну, где-то там с друзьями, он уже прошел, и вот как раз подростковый период нужно было направить энергию куда-то в ну, такое более правильное русло, скажем так. И в этом плане спорт и плавание мне очень помогли. Потому... В подростковом возрасте я начала закрываться, ну, как бы, я начала понимать, что я отличаюсь от других людей. И вот эти вот комплексы, они немного начали меня уже накрывать, но непосредственно, когда я уже пришла в плавание, и тут э, очень, ну, как бы хорошо именно в психологическом плане, наверное раскрепощает это а когда я уже познакомилась с командой с ребятами мне было очень легко раскрыться и ну, как бы начать проявлять себя именно каких-то может коммуникативных и потом уже дальше в спорте я научилась там ставить цели и добиваться их кем бы вы стали сейчас на данный момент если бы вы не посвятили свою жизнь спорту но, на самом деле очень интересный вопрос, потому что я много раз думала над этим. И я думаю, что я была бы каким-нибудь супер-ботаником. И в детстве я мечтала стать спортивным адвокатом. В общем, человеком, который бы защищал спортсменов. И в связи с допинг-скандалами. И вот, например, сейчас у нас нету полного доступа да, под выступлением, под флагом и так далее. И ну, как бы сейчас это особенно остро востребованная профессия в нас стране, потому что э, очень много судебных разбирательств именно идет для того, чтобы доказать свою возможность и свою правоту выступать на международных соревнованиях. Я с вами согласен абсолютно. Действительно, проблема отсутствия флага на различных уровнях соревнований российского... Является для нашего государства патовой проблемой. Касательно ботаника, вы являетесь выпускницей Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также закончили магистратуру Российской академии народного хозяйства. Все верно? Да. Так вот, вопрос. Тяжело ли было совмещать спортивную карьеру с жизнью простого студента? И в пользу чего вы ставили приоритеты? На самом деле совмещать мне было... Просто. И я всегда говорю о том, что чем меньше свободного времени, тем больше ты успеваешь. Когда у тебя есть четкий распорядок дня, когда ты знаешь ценность каждой минуты, ты ну, действительно успеваешь больше. И ну, я, как и все спортсмены, действующие спортсмены, я ездила на утреннюю тренировку и между утренней и вечерней тренировкой училась. То есть это был, была сначала школа, потом универ. И вечером после вечерней тренировки я делала домашние задания. Некоторые домашние задания я делала в перерывах, потому что ну, как бы сразу после пары или сразу после уроков намного проще выполнить задания, когда у тебя есть ну, как бы немного свободного времени. Поэтому... Учиться и совмещать было довольно-таки просто, а сейчас, когда у меня, скажем так, очень много свободного времени, я, если что-то не запланировала, я, например, сверх плана никогда ничего не делаю. А вот в то время, когда у меня было мало времени, я там успевала даже посвящать время своим хобби. Поэтому это все наши отговорки. Абсолютно верно. Смотрите, я заметил, что вы очень целеустремленный человек, умеете ставить цели, умеете выбирать приоритеты Так вот, какова ваша профессиональная цель и достигли ли вы ее? Ну, наверное, как у любого спортсмена, это золото на самых значимых соревнованиях у нас это паралимпийские игры вот, к сожалению, мне не удалось э, достичь своей цели. И это очень, скажем так, больше мотивирует, нежели да, ты там сдаешься, как-то э, опускаешь руки. В моем случае это очень смешно. смешно. Э, но да, действительно, это дает стимул для того, чтобы пытаться искать новые пути, новые решения для того, чтобы достичь цели. И спорт, конечно, помогает очень сильно того, как именно можно достигать целей. То есть, ну, ты понимаешь, что это ежедневный кропотливый труд, и каждый день ты двигаешься маленькими шагами, это небольшие шаги. И вот в этом плане спорт очень дисциплинирует и помогает достигать целей. Привет, привет. Да, да, да, да. Давайте представим. Следующие Паралимпийские игры. Вы стоите на пьедестале на первом месте, играет российский гимн, подчеркиваю, российский флаг развивается над вашей спиной. Что дальше? Ух, ну это вопрос, который, на который я, наверное, даже сама себе не ответила. Потому что я сейчас тоже думаю о том, чтобы завершать карьеру или не завершать карьеру. Конечно, хочется добиться своих целей, но, скорее всего, дальше это будет уже непосредственно деятельность, в которой я бы хотела развивать паралимпийский спорт, паралимпийское движение и, в целом, какую-то, наверное, социальную реабилитацию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Смотрите, в жизни спортсмена бывают не только победы, но и поражения. Хотя, просмотрев историю ваших выступлений, серебро, бронза, золото, чемпионаты мира, то есть у вас очень большой, ну, можно сказать, послужной список. Что у вас изменилось после первого поражения, первых соревнований? За колеса может быть как-то характер. Очень четко помню этот момент. Это был 2011 год, когда я должна была занять первое место, в итоге я предпыла второй, там появилась абсолютно новая спортсменка и от нее я не ожидала такого хорошего результата, и, конечно, я очень сильно расстроилась, на меня это повлияло просто колоссально, потому что я просто пощелчку повзрослела э, и уже относилась, наверное, к тренировкам более серьезно, искала уже какие-то новые подходы именно в психологическом плане, как настраиваться, как подходить, потому что ну, в физическом плане все-таки больше тренер да, говорит, подсказывает и составляет программу. А то, что ты можешь сделать сам, это твое внутреннее состояние и какая-то ментальная подготовка, она уже ложится больше на плечи спортсмена. И тут вот я, наверное, начала искать для себя какие-то новые возможности и... Ну, это очень сильно стимулирует поражение. Они намного сильнее стимулируют, чем победа. А может, у вас есть какой-нибудь талисман? Может быть, какая-нибудь игрушка из э -э Пекина? Нет, у меня нет никакого талисмана. Конечно, у меня рюкзак полон всяких разных вещей, которые кладет мне мама. И я думаю, что они очень хорошо выполняют свою функцию предназначения, Потому что ну, как бы у меня практически всегда все получается так, как я хочу Можете рассказать о своем тренере? И какие советы она дает вам перед стартом? Поддерживает? Какие у вас отношения? Моя тренер зовут Степанова Наталья Викторовна Она мой первый тренер и ну, как бы является им сейчас мы с ней работаем, сотрудничаем уже очень давно и пережили очень много разных моментов, конечно. Там. И в подростковом возрасте, наверное, я больше протестовала ну, как бы с ней, нежели там с родителями и дома. Конечно, все время кажется, что ты умеешь, что ты знаешь больше. И как бы тут вот было много моментов, но мы их пережили вместе, выросли. И Наталья Викторовна перед стартами она всегда, всегда поддерживает, всегда очень переживает, но как бы дает тебе выбрать тот вектор направления, в котором как бы, ты хочешь настроиться. Она как бы, замечает моменты, когда нужно подходить, когда не нужно подходить. И... Мы столько лет вместе работаем, что у нас уже все как не негласно идет. Уже понимаете друг друга невербально. То есть стоит вашему да. тренеру чуть-чуть нахмуриться, вы сразу ух, собираетесь и настраиваетесь на успех. Можно задать несколько серьезных вопросов касательно отношения к людям с ограниченной возможностью со стороны государства? Мы можем? Да, конечно. Как вы, как вы думаете, социализация людей с ограниченными возможностями важна для нашего общества? И, может быть, подскажете какие-нибудь инструменты для совершения социализации? Да, это очень-очень ну, такая хорошая и острая тема, потому что один из способов — это, конечно, спорт. И, наверное, это самый эффективный, потому что все, кто приходит э, в спорт, э, так или иначе... Быстро социализируются, раскрываются, привносят уже ну, как бы, какие-то свои да, мысли, идеи, и является таким уже полноправным, скажем так, членом общества. И также я думаю, что и в других направлениях там в культуре, в творчестве, даже в обучении, поэтому. Наверное, главное — это поддерживать, стараться. Сейчас в школах есть инклюзивная программа, скажем так, обучения, когда в обычных школах обучаются дети с особенностями. И это тоже очень важно, когда дети вокруг знают о том, что бывают разные люди, у всех разные, ну, скажем так, физическое, да? здоровье. И у всех может быть разное мнение, разная религия. И то, что сейчас это все очень как бы, идет к свободе, к толерантности, мне это очень нравится. Вот. И я думаю, то, что... В этом плане у нас, хоть и медленно, но государство движется в правильном направлении. Но на данный момент вы считаете эффективными программы на, ну, нашего... Госп... Прошу прощения, давайте перезапишем. <как> Слегка непрофессионально. С моей стороны. Так, на данный момент вы считаете эффективными программы э, по поддержке людей с ограниченными возможностями, которые проводятся на данный момент, работают они? Uh, да, я думаю, то, что, как бы, конечно, это не так быстро все происходит, но вектор, направление правильный, и я думаю, то, что они открыты к диалогу, к тому, чтобы вносить какие-то дополнения. Вы спортсмен, прежде всего спортсмен, паралимпийц. Uh -huh. Назовите самую большую психологическую проблему спортсменов-паралимпийцев. Ух. Uh. <laughs> uh, наверное, это... Я даже не знаю. Mm. Ну вот uh, то, с чем, например, столкнулась сейчас я, очень сложно себя перестать ассоциировать с со... спортсменом. Да? То есть, ну, как бы, понятное дело, что ты там... Каждый день выполняешь разные роли, да? там спортсмен, дочь, сестра, подруга. И очень сложно перестать себя ассоциировать со спортсменом. И, ну, как бы, то есть все заслуги и все регалии, как бы, кажется, что они уходят, если ты перестаешь себя с этим ассоциировать, да? с этим словом. И вот это, мне кажется, очень сложный момент, когда ты не должен отделять от себя вот эти все роли. То есть это то, что, что ты есть. И каждая роль, она неотделяема. То есть, вот, мне кажется, это очень сложный момент даже э, просто для спортсменов, не только паралимпийцев. Пользователь Инстаграм и на протяжении всех летних Паралимпийских игр 2020 в Токио за вами следили и переживали несколько тысяч человек. Насколько вам важен так называемый фидбэк со стороны ваших подписчиков? И есть ли у вас планы стать видеоблогером? Пользователям. Я, конечно, старалась э, по максимуму делиться, чем-то, выкладывать да, какие-то там э, видео в деревне, что может быть интересно для людей. Э, и мне было очень важна и очень приятна поддержка, потому что вот я как раз столкнулась с таким моментом, то что я не выполнила свою цель, э, я там не заняла первое место. И мне было очень сложно это принять, но то, как меня поддержали люди, то, как меня поддержала семья, друзья, это очень помогло. И мне кажется, я бы, наверное, ну, как бы, если бы осталась с этим в одиночку, наверное, я бы с этим не справилась. Я очень благодарна за все слова поддержки. Я все надеюсь, что когда-нибудь Дойду до того, чтобы ответить каждому, потому что мне было да, действительно очень приятно и очень важно, то, что вы меня поддержали, и, пользуясь случаем, говорю всем огромное спасибо. А в будущем видеоблогерам, блогерам, не знаю, я каждый раз думаю о том, что нужно это делать, но думаю, что мне это не дано. Почему же? Я, наблюдая за вами в Инстаграм, я на вас подписан. Абсолютно каждая фотография — это некое произведение искусства. Особенно последний ваш пост, я считаю, это просто великолепно. Спасибо. Давайте на секунду вернемся в 2008 год. Что вы почувствовали, когда коснулись бортика в Пекине, когда вы финишировали? О, ну, это на самом деле прикольное самое такое воспоминание, потому что тогда сложилось все, да, скажем так, и результат, и э, место. Потому что я, когда приплыла, я не видела то, что я заняла там второе место. А, еще у меня плохое зрение, я не увидела на табло. Там было очень мелко написано. Вот. и, наверное, то, о чем я думала, это быстрее коснуться бортика, чтобы приехать э, в Сейлык. И потом, когда уже журналисты меня начали поздравлять, я поняла, что я заняла второе место. И это было очень прикольное ощущение. Я радовалась, но осознала все в полной мере, наверное, спустя несколько дней. И когда я это осознала, у меня было внутри опустошение из-за того, что, скажем так, цель достигнута и впереди нет никакой цели. И мне очень было страшно в этот момент, когда ты не знаешь, чем заниматься дальше, что делать. И это ощущение пропало только после того, как тренер мне рассказал о календарном плане на следующий год. И я уже поняла, что ну, как бы, соревнования продолжаются И не обязательно заканчивают спортивную карьеру Соревнования невозможно без соперников В действительности не было бы интересно Просто перед собой ставить результаты Что вас больше всего удивляло и поражало в ваших соперниках? И есть ли противники, которыми вы по-настоящему восхищаетесь? Да, соперники это очень такое тоже мотивирующее Наверное, ну, в спорте соперники – это тоже очень мотивирующий момент. Uh, у меня довольно-таки хорошие отношения практически со всеми моими соперницами. И сейчас uh, та молодежь, которая пришла, она ну, реально вызывает восхищение, потому что они делают что-то просто нереальное, и кажется, что человек на такое не способен. И мне очень приятно, что пролимпийский спорт он развивается, и приходят такие талантливые девчонки и ребята, и результаты они не стоят, постоянно идет какой-то прогресс. А в моменты моего там скажем так, острого соперничества мы очень хорошо все равно общались со всеми. И вне, скажем так, дорожек, вне бассейна мы были довольно такими, ну я не могу сказать, что друзьями, конечно, но хорошими соперничество приятными. сохранялось. А, вне бассейна. Неформальные обстановки не, неформальной обстановки его не было, то есть я все правильно понимаю? Да, да, да. Отлично. Вы родились в Москве, но являетесь представителем Республики Саха. Как часто бываете на малой родине и сможете назвать свой любимый город, либо поселок, Может, назовете место силы? Мне кажется, вообще вся республика для меня место силы, потому что, к сожалению, я бываю очень редко, но когда бываю, я буквально ощущаю, как я наполняюсь и общением с людьми, общением с родственниками, конечно, самое такое любимое место, это она находится в Мегино-Кангалском на улусе, Сайлык, это там, где мы провели все наше детство, там, где жили бабушка с дедушкой, это, ну, это летний поселок, но так как мы приезжали чаще всего летом, мы, конечно, проводили время там. И я, наверное, всю жизнь буду ездить туда, и очень теплые воспоминания оттуда. По вашему инстаграму мы также заметили, что вы часто путешествуете. Назовите три любимых места для отдыха. Хм. Um, да, мне очень нравится путешествовать, и я... Ну, любитель более такого активного отдыха, мне не нравится, там, так скажем, пляжный вариант. Последний вариант, на который я ездила, да, это вот чисто отель и пляж, скажем так, это не совсем моё. Так я бы посоветовала тем, кто любит ходить по музеям, это съездить в Италию, потому что там каждый город — это целая произведения искусства, там м, очень красивая архитектура, очень интересные красивые музеи, а также для тех, кто любит, ну там такой более м, экстремальный какой-то такой отдых в Индонезии на Бале Мне очень нравится серфинг и природа. Там можно ездить бесконечно по этому острову, находить какие-то классные места. И мы еще ездили на остров Ява, куда поднимались на вулкан. Встречали там рассвет. Это тоже такой прикольный экспириенс. И для себя я поняла, что я никогда не пойду покорять там Альпы или Эверест. Потому что это очень сложно. И там хотя бы была теплая погода, а вот в этих горах она будет еще холодная. Это сложно, это нужно быть очень подготовленным для того, чтобы подниматься. И третье место, это куда я мечтаю сама съездить, в Корею. Мне кажется, что там очень интересная культура. И в целом э, страна, она настолько сильно отличается от того, что как бы, мы привыкли видеть, что очень хочется погрузиться в такую атмосферу. Естественно, в Южную Корею Да, <связывая> Хотя в Северную тоже побывала Ох, там вряд ли, к сожалению, это возможно <связывая> Ну да В интервью новостному порталу «Живу спортом» в 2019 году вы сказали, что открываете специализированную школу плавания Каковы успехи на данный момент? Какова стадия? <связывая> Я, к сожалению, не помню, что я такое говорила. Может быть, на тот момент я хотела, но я хотела открыть школу в 2017 году. И на тот момент я думала о том, чтобы завершить свою карьеру, но все-таки приняла решение, что я буду продолжать тренироваться. И эта идея, к сожалению, таки осталась идеей. И вот сейчас опять настал тот период после. Крупных, скажем так, стартов, к которым мы готовились ну, получается, пять лет и за пандемии ее перенесли Сейчас я снова думаю и, ну, как бы это, наверное, остается какой-то такой мечтой Которую, надеюсь, что рано или поздно я осуществлю Но на данный момент она, пока моя школа, не открыта Но вы готовы преподавать, потому что, мне кажется, у вас безграничный опыт Которые можно передать другим людям. Ага, ну тут uh, тоже небольшая загвоздка к сожалению, по законодательству я не смогу быть тренером сама. Uh, по технике безопасности я не могу оставаться на бортике ну, как бы один на один uh, или с группой детей. Вот, поэтому я буду таким сторонним наблюдателем. Со стороны сидеть и наблюдать, и давать команды. Также невербально посылать, как ваш тренер, посылать своему ученику силой мысли. Да. У вас очень много наград. Помимо медалей за спортивные достижения, вы являетесь кавалером ордена за заслуги перед Отечеством, второй степени, если я не ошибаюсь, и являетесь кавалером ордена «Полярная звезда». Также являетесь заслуженным мастером спорта России. Такой вопрос. Какова... Какая награда для вас самая значимая? Ну, на самом деле, мне, конечно, очень приятно, что за мои спортивные достижения, да, мне дали столько наград. И, ну, как бы я не держу в голове каждый день, что вот я там кавалер ордена или у меня есть полярная звезда, конечно, нет. И я просто очень благодарна за то, что действительно оценили мой труд и труд моего тренера. Но, наверное, чтобы какую-то большую да, там, значимость приносить вот этим вот орденам, я не думаю. Мне кажется, важнее, то ну. Та история, то наследие, которое остается после каких-то дел. Например, там если кто-то um, построил дороги, ну, как бы это намного важнее, нежели какая-то государственная награда. Помимо того, что вы являетесь спортсменом, вы еще и прекрасная женщина. Как вам удается совмещать спорт и красоту? О, ну тут все просто. Занимайтесь спортом и будете красивые. Ну, конечно, очень важно, я для себя э, выбрала так, определенный тип питания, определенный образ жизни, и, естественно, это все помогает э, для того, чтобы, ну, как бы сохранить да, красоту. Это, конечно, такие необычные вопросы, вот. но здоровый образ жизни и правильное питание, они действительно помогают э, для того, чтобы... Хорошо выгореть, хорошо себя чувствовать, быть энергичным. И в голове рождаются хорошие идеи, когда ну, как бы на душе спокойно. А на душе спокойно, если как бы, физически ты чувствуешь себя хорошо. Так что все очень взаимосвязано.